Итак, поговорим по поводу ошибок при реабилитации после мамопластик. Один единственный момент, который вы все должны знать, это просто. Надо соблюдать все те рекомендации, которые вам дал ваш пластический хирург. Какие же это рекомендации? Во-первых, это ношение компрессионного белья. Мы рекомендуем носить от 4 до 6 недель снимая только на пару часов в день чтобы принять душ не поднимать ничего тяжелого в течение двух недель и не ложиться на бок в кровати когда вы спите прийти к физическим нагрузкам только через месяц после операции давать нагрузку на верхний плечевой пояс только через три месяца после операции ну и самое главное, просто бережно относиться к своей груди. Если вам назначена перевязка, то не казенить, приходить на перевязку. Все препараты, которые вам прописаны, их нужно пить. И если что-то беспокоит, обязательно у вас должен быть контакт с вашим доктором. У вас должен быть мобильный телефон, чтобы если вдруг где-то что-то подкровило, сильно заболело, закололо, вы могли позвонить доктору на мобильный телефон и спросить, доктор, вот меня что-то беспокоит. Если вы находитесь в другом городе, сфотографировали, отослали доктору, доктор объяснит, что надо делать. Если же вы находитесь в том городе, где вы оперировались, вообще супер. Вы тогда просто звоните и приезжаете к доктору на осмотр или на перевязку. Поэтому контролируйте свое здоровье сами и слушайтесь рекомендации своего врача.